Мама, сейчас это зачем и выкину маму? Стиль, стиль, стиль, стиль, парень, выделяешь матки, это стиль, стиль, стиль, нахуй-то этот кест. Тот чудесный кест, ты бейн сука, это флекс. Это рашедло, это рашедло, это рашедло, это рашедло, это это рашедло, это рашедло, это рашедло, это рашедло, это это это это Они видят меня синтами, они пускают синки, блять я уши и не изменить твоей судьбы, ты уок по жизни. Я ее люблю так сильно. Попробуй забереть тебя Разъебят мой гейст Ты беда несчастный Я в по пикрусу от ужасный Я очень классный, сука Я тобой прекрасный кино с Настей, будто мася Скам, скам, скам Засканю твою, суку Скам, скам, скам, скам Лёс, так тянет, как у меня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 Как старые кеды, как ты открываешь, я не поебать, кто ты, кто ты, кто поебать, кто-то с кем, блять? Пошел нахуй, блядь, иди нахуй, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, вижу малолетка плюется and... я опять она гуляет на похавнику я себе рад попугаю хвостом голову обляюсь иди нахуй look. иди нахуй веб That... Да, иди нахуй so мне похуй, пошел в жопу that's пошел нахуй своим любовным рэпом раз нахуй твоя Майди кинул пошел нахуй со своим любовным хэпом и на лес и я и пуюсяк, всех.